Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители информагентства Ледокол. Мы возобновляем наш цикл международных обзоров ежемесячных. И участниками этих обзоров служат наши постоянные эксперты. Яковы Кедми. Здравствуйте, Яков Васильевич. Здравствуйте. И Владимир Сергеевич Васильев. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Вечер добрый всем нашим слушателям. Мы, как говорится, много раз их представляли, и думаю, они не нуждаются в дополнительных представлениях. И, начиная нашу передачу, я хочу задать первый вопрос Якову Ищуке. Да. Яков Ищуке, прошло почти месяц, будем говорить, 20 дней с момента встречи Путина и Трампа. Появились ли новые тенденции в мире или нет? Прошла эта встреча с каким-то результатом или она была впустую? Вот как бы вы оценили ситуацию после встречи Путина и Трампа? Во-первых, не... встреча не прошла впустую. Вопрос, как быстро и какие договоренности будут осуществляться. По Сирии договоренности осуществляются. Это было самое простое и самое естественное. Что касается других вещей, то не случайно эта встреча произошла, неожиданно для России сейчас. Трамп готовится к выборам, которые произойдут, пройдут в ноябре месяце. Надеюсь, что на этих выборах, также и с российским президентом, даст ему определенные преимущество, хотя выборы в Соединенных Штатах идут в основном по внутренним проблемам. И тогда, после этих выборов, если у него действительно позиции улучшится или усилится, он попытается проводить то, что он сможет, и как он сможет. А смысл этих переговоров был о том, что основная цель была, это проблемы стратегического разоружения. Предложение передано американцам со стороны России. Проработанцы их прорабатываются. На том или ином этапе они вернутся. И этому посвящены все остальные бумаги. Положение в Сирии – это чистая техническая деталь. Не принципиальная, потому что все, что происходит в Сирии сегодня, это идет в одном направлении. И вряд ли кто-то может помешать тому, что продвигается. По крайней мере, то, что касается южной границы Сирии и северной границы Израиля, там все прошло чисто, спокойно, без всяких эксцессов, без всяких истерик. Ну, за исключением некоторых израильских и европейских журналистов. Понятно. Спасибо, Яковлевич. Владимир Сергеевич, у меня к вам следующий вопрос. Сегодня ну, проскочила такая информация, что якобы значит, Пентагону в разработку якобы были даны установки по выходу США из блока НАТО. И, будем говорить так, кто-то, я так и не понял, кто именно, потому что никак не детализировали это, сказал, что никогда этого не произойдет. Так вот, мне бы хотелось вас спросить в этом плане, вы специалист по Соединенным Штатам, конкретно по их внутреннему положению, это вообще возможно или нет? Мы задали очень хороший вопрос, потому что события, конечно, которые сегодня в Америке происходят, носят достаточно неординарный характер. Может быть, вот в том пакете uh, законов uh, там о противодействии России, который uh, там был uh, недавно, вот буквально три дня назад, внесен шестью американскими сенаторами, меня лично поразил только лишь один пункт. Пункт о том, что для того, чтобы ратифицировать или санкционировать выход США из НАТО, Нужно не менее двух третей голосов американских сенаторов. Он меня поразил в том, что, я не знаю, в том смысле поразил, что, а вообще зачем сейчас ставить вопрос, насколько вообще эта проблема актуальна. Но вот получается, что если информация проскочена, то по всей видимости действительно Трамп может быть действительно намерен такой процесс инициировать. Вот, что это действительно, может быть, соответствует действительности. И вот здесь уже, как говорится, опираясь на эту инсайдерскую информацию. Но я еще раз хочу сказать, то, что сегодня происходит в Вашингтоне, мне кажется, ну, это несколько неординарная ситуация. И поскольку она неординарная, я перевел бы ее совсем в другой плоскости. Дело не в том, что возможно ли сейчас выход Соединенных Штатов Америки из НАТО или нет теоретически. Я бы его заострил по-другому. Возможно ли сейчас США ГКЧП? Вот это вот с моей точки зрения более актуальная проблема. Потому что все, что происходит, все, что я вижу, это можно назвать условно ползучий государственный переворот. И вот этот, понимаете, все эти инициативы, они как бы вот работают вот на эту какую-то малопонятную атмосферу. Идут совершенно противоположные сигналы. Ну, например, так сказать, я приведу, может быть, пущусь в несколько в пространное рассуждение, хотя Яков Федорович меня поймет. Например, Трамп вдруг заявил, что он готов закрыть правительство. Понимаете? Строго говоря, основание для того, чтобы закрыть правительство там, с 1 октября, это проблема утвержденного, неутвержденного бюджета. Формально Трамп выдвинул какой-то, что ему нужны дополнительные деньги на строительство стены, поскольку там... Палата представителей дает 5 миллиардов, а Сенат дает только полтора миллиарда. И вот если они там не дадут 5 миллиардов, то вот он закроет правительство. Понимаете, это, это просто, ну даже не повод, поскольку я очень сильно хорошо отслеживал в свое время все этапы закрытия правительства. Это мелочи, это такие мелочи, по которым правительство не закрывают вообще но самое удивительное, что вдруг эта мысль начала раскручиваться, ее начинают раз, раз, разверчивать, еще что-то. И у меня создается впечатление, что опять есть повод и есть причина. Да, формально эти какие-то там 3-4 миллиарда в расчете на какой-то бюджет, там, где вообще, так сказать, расходная, сторона, расходная часть составляет 4,5 триллиона, правительство не закрывает. А вот что-то где-то вертится, понимаете, что-то где-то крутится. И вот здесь у меня и рождется, рождается какая-то ситуация, что что-то совершенно малопонятное происходит, так сказать, для меня, по крайней мере. То есть мы должны поставить себе такую галочку, какой-то флажок относительно, есть такая игра в сапер, вот там надо определить вот эти мины, и, как говорится, и тем самым решить эту задачку. Вот у меня такое впечатление, что сегодня в Вашингтоне начинают вот где-то возникать эти мины. И самое поразительное, опять, что мое внимание привлекло, это то, что Трамп пошел в народ. Трамп пошел в народ, там Трамп уже по существу опять раскручивает вот эту вот свою предвыборную кампанию, опять пытается натравить на народ, если так можно выразиться, на Вашингтон. К чему бы это? Вот и так, и так бы я бы сейчас пока закончил первый ответ на ваш вопрос. Спасибо, Владимир Сергеевич. Якович, а вы что думаете по поводу того, о чем сейчас рассказал нам Владимир Сергеевич? Возможно вообще эта ситуация, когда Трамп ведет нечто вроде ГЧП и попытается править не через Конгресс-Сенат, не через правительство, а через лично преданных ему людей, которые войдут в этот самый, будем Называть, он пытается это делать, может быть, неформально, но он пытается править именно через людей, которые верны ему. И я абсолютно согласен, Трамп ищет пути, как ему управлять государством, обходя, во-первых, враждебные ему средства информации, а во-вторых, враждебные ему политические элиты, которые пытаются поставить ножку и саботировать почти любые его начинания, неважно, о чем он говорит. И вот эта его попытка говорить с народом напрямую, она принесла ему успех на выборах президентских, он хочет его повторить сейчас. Не зря он общается с народом, вызывая полную истерику всех средств информации через твиттер. Он говорит народу напрямую. А Средства информации, которые привыкли бы посредниками между властью и народом, оказались в стороне. Он их просто, не обращая на их внимание, говорит напрямую. А заодно, если надо, дает им пинка в ту или иную часть тела, которая попадется под его ногу. Такова его тактика. И он считает, что на выборах она себя оправдает. Выборы э, могут э, 2-3 сенатора, которые перейдут из одного лагеря в другой, могут решить всю погоду. А Конгресс, в основном Сенат, если ему удастся получить большинство в Конгрессе и в Сенате, тогда он сможет совершенно спокойно справиться со всеми остальными и проводить любые законы. Но вообще-то американская система, она такова. Очень часто Конгресс и Сенат проводили политику, Противоположную интересам Соединенных Штатов саботируя те или иные действия Соединенных Штатов, руководства президента. Самый лучший пример – это Витамская война. Тогда Конгресс и Сенат под конец войны сделали все, чтобы э, поломать любую инициативу президента Соединенных Штатов и практически саботировали все его решения. Это и привело к поражению американцам в той войне. Понятно. Теперь давайте попробуем посмотреть на другую часть мира. Где-то примерно недели две назад. Можно сказать, очень тихо, поскольку отражение средствах массовой информации, ни российских, ни европейских, этому факту не придавало серьезного значения, был визит министра иностранных дел России Лаврова в Берлин и Париж. И почему-то с ним оказался начальник генерального штаба российской армии генерал Герасимов. Но начальник генерального штаба – это не политическая фигура. Это технический работник, который по заданию политического руководства, так сказать, военного руководства – Разрабатывает те или иные операции, которые должна будет совершать российская армия. Настораживает избирательность. Берлин и Париж. И как вам кажется, не шла ли речь на этих встречах, и не случайно ли они так засекречены, о конкретном действии, например, принуждении Украины к выполнению минских договоренностей? Как вы думаете, Яковлевич? Это имеет никакого отношения к Украине. И начальник генерального штаба это не технический работник, он, в сущности, армия подчиняется ему, главнокомандующий президент, но армия управляет в повседневной жизнью начальник генерального штаба. Мне кажется, что причина была такая же присутствие к Герасиму, та же самое, как на переговорах в Израиле. Обсуждалось участие Сирии, в Сирии, Франции в помощи людям на сирийской территории. Эта помощь должна идти через российскую армию. Вероятно, эти вещи обсуждались, они были скоординированы. Результат – французская помощь в Сирии идет через российскую армию и распределяется в Сирии. Вероятно, эти вопросы должны были быть а, скоординированы. А, я не знаю, о чем говорили в Германии, потому что Германия пока не участвует в этом. И вообще, все, о чем говорили с мадам про Меркель, ничего об этом серьезного а, или члена раздельного заявления не было ни с одной стороны. Утечки информации нет, так что тут я ничего не могу сказать. В отношении Франции я вижу результат. Французская гуманитарная помощь в Сирию поступает в российскую армию и российская армия распределяет их в Сирии. Ну, я думаю, я говорил, что для только решения вопросов гуманитарной помощи Сирии не нужно было тащить с собой начальника генерального штаба. А я вы что думаю, думаете, нет, по этому? Я думаю, это было необходимо, потому что должна быть задействована армия и должны были решить принципиальные вопросы координации с, с российской армией. А во-вторых. Это кардинальный вопрос сейчас в отношении Сирии, кроме военных действий, которые идут так, как они идут, которые говорят о том, что э, надо переходить к реконструкции Сирии. Об этом были поданы также документы в Соединенные Штаты. Но я хочу забыть, что французский генерал заявил э, о присутствии французских войск в Сирии, что, вероятно, через два месяца их там не будет. Я понял вас. И все-таки, вот к Владимиру Сергеевичу обращаюсь, я считаю, что вот эта помощь Сирии не более чем дымовая зависть. Поскольку, правильно, по поскольку как правильно сказал Яков Ось, о чем говорили в Германии, она вообще неизвестна. Это покрыто флером такой секретности, что ни наши средства массовой информации, ни, э, как говорится, средства массовой информации э, э, западноевропейские об этом не говорят. И вот поэтому я и хочу вас опять-таки спросить. А, да, да, Якович, мы вас слышим. Ну, одну ситуацию... Хорошо, здесь есть несколько аспектов. У меня растет тоже ощущение, ваша позиция, Марк Анатольевич, по Украине мне хорошо известна. У меня просто растет ощущение, что... Ну, российское руководство подошло к той грани, где надо с Украиной что-то делать. Потому что четыре, как говорится, года словесных баталий на телевидении ничего не дали. И, собственно говоря, народ иногда даже спрашивает, когда это все закончится. Вот когда, наконец, от слов перейдут к делу. У меня казалось ощущение, что, возможно, последняя ситуация, которая была, это встреча Путина с Трампом и действительно, когда был предложен референдум по Донбассу, и вроде бы американцы повелись, ну, то есть Трамп повелся, вот, то, конечно, у российского руководства создалось ощущение, что, ну, все, так сказать, заручившись поддержкой Трампа, можно, как говорится, говорить, что ситуация начнет разруливаться, и, что называется, здесь можно уже говорить о каком-то прогрессе. Но то, что сегодня произошло, Совершенно очевидно, потому что все, здесь надо еще сказать, просто заполнить якобы что по моим представлениям в Америке заблокированы абсолютно все договоренности Трампа с Путиным. Начиная по Сирии, там по стратегическим вооружениям. Ну это мое ощущение. Все, просто это заблокировали. Притом заблокировали даже окружение Трампа что собственно говоря и вылилось в проявление ну ладно пусть там владимир владимирович приедет в начале следующего года тогда продолжим дискуссии вот это тогда же было заявлено давайте пока прервемся а потом продолжим понятно что все сейчас заблокировано а здесь конечно встает вопрос Подозрительно, что Париж, ясно, что что-то может быть, ну понятно, что э, Украина здесь на первом месте, сами столицы, понятно, нормандский процесс, минские договоренности, короче говоря, что-то надо делать, вот, э, каким-то образом, либо эти гаранты, может быть, сегодня как-то, либо этот минский процесс будет свернут с общего согласия Макрона-Меркель, и Меркель, либо, наоборот, какие-то будут предприняты другие, так сказать, шаги, чтобы как-то все-таки что-то сдвинуть с мертвой точки. Но в этом плане единственное, что мне представляется, тем не менее, я бы хотел, якобы, Сирии поддержать. Вот есть одна ситуация, мне кажется, что сейчас нам начинать более активно, или России более активно что-то делать в Крыму, не, так сказать, не, не стабилизировав ситуацию в Сирии, ну, немножечко рискованно. То есть, Америка может, так сказать, нам, так сказать, не напрямую там, хотя с Украиной там тоже, сам богу, пороховой бочки хватает, но они нам могут сегодня, как говорится, открыть второй фронт в Сирии. Вот, вот эта ситуация возможна, я думаю, и наше руководство это понимает. Я думаю, что поэтому вот хотя бы здесь вот в Сирии как бы что-то так, как бы эту пока превратить ее в такую пассивную карту, а потом заняться Украиной. Вот такое мое ощущение. Но я еще раз хочу сказать, по многим соображениям, в том числе, кстати, даже внутриполитическим внутри здесь в нашей стране, по Украине надо какие-то фишки уже сдвигать. Просто, ну, потребность. Вот куда и как, это второй вопрос. Но вот здесь как бы у нас обстановка такова, что надо что-то делать. Народ от слов устал. Это я чувствую, и, может быть, и другие чувствуют. Это, как говорится, просто висит в воздухе. Я бы согласился с вами, Владимир Сергеевич, если бы не одно обстоятельство, о котором я хочу побеседовать с Яковлосичем. Произошло одно очень интересное международное событие, которое, пожалуй, полностью купирует возможность США открыть второй фронт Сирии. Я говорю о саммите БРИКС и о просьбе Турции принять их в эту организацию. Таким образом, если Турция в эту организацию принимается, мы имеем с одной стороны Индию, с другой стороны Турцию, и между ними мира, который настроен достаточно антиамериканским. Вот э, я бы хотел, Якович, чтобы вы рассказали нашим читателям и зрителям, что вы конкретно вынесли для себя из состоявшегося саммита. Э, то есть, как вы оцениваете решения, которые приняты, как вы оцениваете факт того, что в БРИКС попросилась Турция и так далее и тому подобное. Я, прежде всего, хочу э, еще раз поддержать, я абсолютно согласен с этим утверждением, что э, э, нет связи. И пока Россия не закончит операцию в Сирии, она не начнет ничего делать, никакой инициативы на Украине. Я хочу напомнить такой факт, может быть, не все обращают внимание, но э, надо смотреть э, на вещи комплексные, все всеобъемлющие. Я несколько раз подчеркнул, не забывайте две вещи. С одной стороны, его специальность это юристы, поэтому он старается все делать на законном основании, в соответствии со всеми законами. А второе, он джудаист И правило дзюдо – никогда, никогда не оставаться в положении, когда нет четкой опоры хотя бы на одну ногу. Лучше на две. Потому что и поэтому... Никогда Дзюдайс не окажется в состоянии, когда две ноги его воздухе: Одна в Сирии, одна в Украине. И пока Сирия не будет закончена, такой президент, как Путин, никогда не пойдет на другую операцию. И поэтому все разговоры о том, что, когда и как пройдет на Украине, да, пройдет. Да, Украину надо решать, проблему на Украине надо решать кардинально новыми способами, поскольку старые остались не действительными, к э, следующему году, к следующему выбору. Но только после того, когда ситуация в Сирии будет стабилизирована. До этого осталось 2-3 месяца я согласен с французским генералом. После Идлиба и в рамках переговоров с курдами, которые успешно продвигаются, сирийская проблема может быть решена. Потом Закончились выборы в Соединенных Штатах. По результатам выборов в Соединенных Штатах можно решать, как подходить к Украине. Или согласие с американскими властями, или без а В отношении БРИКС. Это совершенно разная вещь. БРИКС – это бег на длинные дистанции. Это длинный процесс который связан со многими медленными бытрыми изменениями в каждой стране и в мировой обстановке. Поэтому, если Турция то, что. Ну да, хорошо, что Турция заявила о то, том, что она хочет присоединиться. Но у Турции всегда свои э, намерения. Есть еще страны, которые участвовали на, в этой, на этой конференции и БРИКС. То есть ну, хорошо, если Турция присоединится, это произойдет в течение года, двух. Реально на Срочные, сегодняшние проблемы это никак не, э, не отражается. Больше отражается дипломатическая война между Турцией и Соединенными Штатами. Она наверное, связана с БРИКС. То есть повороты в БРИКС – это результат. Но больше влияние оказывает это именно перетягивание канатов с Соединенными Штатами сегодня в а, а БРИКС доказал то, что система... Э, это экономическая это, это группа, которую последние полтора года они вроде бы забыли. Она существует, она функционирует, она продвигается медленно в нужном направлении. Так что и Брекс, и Шанхайская конференция. Все это другие альтернативные группы без американского диктата, которые играют на международном экономическом пространстве, не политическом. Ну что ж, может быть, вы и правы, не буду спорить, хотя я бы экономическую и политическую власть не разделял бы. Политическая власть, следствие власти экономической, как правило. Но я хотел задать политика, другой политика, вопрос. Извините. политика России, политика России, политика российского президента не смешивает политику и экономику. Экономические интересы, экономическое сотрудничество. Экономический мир не должен подвергаться или использоваться политиками для решения своих проблем. Это одна из основных основ, одна из базовых основ российской внешней политики. И китайской тоже. Хорошо. Владимир Сергеевич, вы не только главный специалист по Института США и Канада, Российской Академии Наук. Вы и доктор экономических наук. Значит, я как вчера посмотрел любопытный рейтинг и обнаружил к своему удивлению, что вот этот всекитайский банк реконструкции и развития, который создали для нужд БРИКС, уже находится в десятке крупнейших банков мира. Как по-вашему, что это может означать? То есть, система... Расчеты национальными валютами будет проходить через этот банк или это все, так сказать, мечты беспочвенные? Ну, давайте скажем так. Банк БРИКС создан как инвестиционный банк. Это основное его назначение. И как инвестиционный банк его основное назначение это, сказать, финансировать вот эти совместные проекты, которые есть, возникают. На первом месте здесь стоят инфраструктурные проекты. Более того, за этим основная даже, может быть, идея и капитал этого банка является китайским. И Китай сейчас заинтересован вот в продвигании один путь, один, так сказать, свой, так сказать, шелковый путь номер два. То есть ему нужно создание сегодня инфраструктурных проектов, которые прокладывались и шли через, так сказать, понятно, Китай, там Казахстан, может быть, другие параллельные страны, вот в Европу. То, что я недавно мне пришлось видеть по обзору, мне говорили как раз о том, что, то есть специалисты уже более конкретные говорили интересную вещь, что, например, Казахстан свою часть автодорог, железных дорог хорошо выполнил. А вот в России... Проблема и с железными дорогами, и с, Кита... и с автодорогами. Вот. С точки зрения того, чтобы, вот, как говорится, наладить вот это, э, э, наладить вот это вот инфраструктурное сообщение или логистическое сопровождение там, грузов или товаров между так сказать, Китаем, допустим, и, и европейские странами. Поэтому у меня такое ощущение что это скорее вот будут вот эти совместные инфраструктурные проекты пока. Может быть, тут не все идет все гладко, потому что, я еще раз говорю, что касается систем международных расчетов там или что-то в этом роде, ну, Марк Анатольевич, я считаю, что пока Россия слишком завязана, скажем, на доллар, на евро, и, в общем, даже тот маневр, который сейчас осуществляется, ну, например, сброс. Мы сбросили на американские ценные бумаги, ну, примерно на 100 миллиардов долларов. И хотя Центробанк отказывается там назвать, что мы с этими деньгами сделали или с этими средствами, но вроде поползла информация, что мы их просто перевели в евробонды. То есть, фактически, или, по крайней мере, э, вывели их на европейские рынки ценных бумаг. Вот я думаю, что пока, в этом, пока вот эти вот моменты идут, тем более с Европой-то у нас очень большие экономические связи, и тем более сейчас, пока разгорается там война торгово-экономическая между США и ЕС, как ни странно, мы и дальше, наверное, будем себя предлагать в качестве вот этого надежного партнера на Востоке, ну, я думаю, что в какой-то там обозримом будущем вот эти вот вещи будут продолжены. Это наши, как говорится, общие такие сложные проблемы, связанные с распределением наших экономических ресурсов или возможностей. Хорошо, конечно, сидеть на нескольких стульях в том смысле, что получать подпитку из многих кормушек, но реально это пока не очень все получается. Ну и вообще, с точки зрения нашей ориентации или вообще стимулирования работы БРИКС, понимаете, все-таки пока растет ощущение, что здесь вот я к Верчеству упомянул, это несколько политическое образование. Вот оно политическое образование, которое действительно нуждается, вот если хотите, в подведении экономического базиса, хотя, или экономической базы, хотя здесь есть проблемы, но в экономике ничего не решается быстро. Пока нас ждут только инфраструктурные проекты. Да, ну вот смотрите, вы сказали одну очень интересную вещь, что Китай сейчас весь сосредоточился на проекте «Один пояс, один путь». Угу, да. И вот здесь мы как раз и втыкаемся в конкретный интерес российской буржуазии по Украине. Россию напрямую с Европой в обход прибалтийских стран когда-то Совет Союз соединяли пять лет. Из них одна проходит по Белоруссии, то есть направление на Варшаву, и угу. четыре проходят через Украину. Угу, угу. И поэтому вот в интересах российской буржуазии взять полный контроль над этими железнодорожными путями вплоть до их выхода на территорию Евросоюза. Я вот так вижу. Вот э, почему я и сказал вам, что вот э, у меня ощущение такое, что речь шла как раз о принуждении Украины к миру, потому что сейчас очень заинтересованы. По сути дела, получается так. Те ветки железнодорожные нуждаются в серьезной и реконструкции, и ремонте. Те направления, которые идут по Украине. Э, значит, э, по сути дела... Россия к ним подступиться не может. И это значит, что она в этом пути, так сказать, один пояс, один путь, является определенным слабым звеном. Вы не находитесь, что это вот так? Ну, с моей точки зрения, без политического, вот в данном случае, урегулирования, говорить о серьезной модернизации железнодорожной сети в Украине э, с явным, с явным, так сказать, выходом или с явной их реориентацией на, скажем, удовлетворение российских экономических интересов сегодня, но ну, это рискованно, потому что мы ну даже, и вами, я об этом же да мы знаем, что в Украине даже были террористические акты, и здесь, как говорится, вспомнит период там, партизанской войны какой-то, и что если как раз пойдут, понимаете, скажем, какие-то эшелоны с российскими, с китайскими там грузами, или вот с, ну, грузы, которые будут считаться неукраинскими, что они используют Украину как транзит, который не очень выгоден Украине. Поэтому мне лично представляется, что эта проблема несколько, так сказать, отдаленная. С другой стороны, я не вижу никаких проблем. Вы понимаете, модернизация той же сети белорусской, все, что я понимаю в железнодорожном транспорте, здесь мы ничего не теряем, наоборот. Мы можем, как говорится, усилить, расширить. Это делается иногда. Но без решения вопроса. Если, вопросов, если то, у нас то, сегодня то. есть две полосы, вот понимаете, я смотрю в подмосковье, пожалуйста, уже и 4, и 5, и 6. Понимаете, это фактически проложить вторую дорогу, как говорится, резко расширить ее возможности. Ну, по... тем не менее, сами... как идея. Как идея, наверное, да, но инфраструктура вещь наиболее уязвимая, потому что вот как раз об этом всегда встает вопрос. И инфраструктура всегда является вот в этом смысле заложником политического режима, потому что вывести ее из строя, потому что она работает как единое целое, ее нельзя вот разделить, ее все назначение, чтобы груз пересек, украинско-российскую границу и украинско-там э, европейскую границу, а если он где-то там посередине потеряется, то это, то понимаете, Более это того, есть. Я бы вам что сказал, происходит, вот... что скажем, с газом происходит, понимаете? Ну, вот. Вот, вот. вот как раз я хотел на эту тему вам сказать, чтобы, чтобы что не было как с газом. территория Украины под контролем российской буржуазии, нет необходимости строить Северный поток-2. Вот. Ну... Якович, я хотел вам задать вот мой последний вопрос. На основании всего того, что произошло, собственно говоря, в последнее время, как вы считаете, вопрос о создании военно-политического блока на базе Шанхайской организации сотрудничества, естественно, находящейся в этой организации структуры БРИКС, возможно? Или это невозможно никогда, потому что не будет? Во-первых, понятие ⁇ невозможно и никогда ⁇ это не в моем лексиконе. Это... Но в данной ситуации я не вижу в этом никакого смысла. Трамп продемонстрировал опасность военного союза. В чем? Потому что он считает, и справедливо с его точки зрения, что авантюра... Иногда он внутриполитический. Какой либо страны, может втянуть его страну совершенно в другой конфликт, который не имеет отношения к американским интересам. То же самое может рассматривать любая страна. Создайте военный союз. И военный союз по типу того, что было раньше, НАТО или Варшавский договор, он может привести к тому, что страны-участники этого союза будут втянуты в военные конфликты. Не совсем по своей воле. А из-за других государств. И никто не хочет брать из-за Поэтому та форма, которая есть, сотрудничество, да. Даже, даже с Китаем у России нет. Военного союза. Есть полная координация. Стратегические цели, все. Но союз жесткий, который жестко определяет каждую страну при любой ситуации, что она должна делать, этого не будет. Вряд ли. Это уже... Вчерашний мир, не сегодняшний мир. Он слишком разнообразный. Поэтому я не думаю, что есть смысл вообще для чего. Кому нужен военный союз, государство, БРИКС или Шанкайской конференции? Кому он нужен? Китаю? Нет. России? Нет. Другим странам? Какой смысл? Все равно будут решать Россия и Китай. Так что это лишено какого-то смысла и против кого? Если завтра будет у кого-то проблема, у Китая будет проблема с Вьетнамом. Кто должен вмешиваться? Индия? Россия? Нет. И наоборот, конфликт России с Украиной не имеет ничего общего с китайскими интересами. В Сирии в определенном этапе, да, из-за борьбы с террором уйгурского террора. Но не больше. Понятно, понял вас. Последний вопрос вам, Владимир Сергеевич, от меня. Ну, весь мир умилился картиной страстного поцелуя Трампа и э, главы Евросоюза. Что э, и там объявлением о том, что обнуляются на определенный период требования. А что на самом деле? Вы имеете в виду его встреча с Юнкером, да? Да, безусловно. Да. Хорошо. Значит, я еще все-таки хочу дополнить предыдущие моменты. То, с чего, кстати, вы начали, э, самое, Марк Анатольевич. Понимаете, в условиях, когда поползли слухи о том, что НАТО разваливается, вот здесь играть, в, так сказать, формирование союзов по принципу «у вас развалился, а мы построим», ну, скажем... скажем да, да, Ну, российское руководство в это играть не будет. Оно рискован, действительно в увидело, рискован. что вот эту вот систему, что у НАТО нет достойного противника, в этом смысле НАТО рудимент холодной войны, и, в общем, пока это, как ни странно, срабатывает, понимаете? И, может быть, оно там как-то и дальше будет вот, развиваться по принципу ни шатка, ни валка. Так, американо-западноевропейские, как говорится, моменты. Мы присутствуем при очень сложной ситуации, вот, связанной с этими торгово-экономическими переговорами. Экономика весь действительно она особая, она в данном случае это дипломатия, которая вообще до известной степени противофазит с поцелуями, тем более учитывая личность, так сказать, Трампа. Пока, по всей видимости, предстоят какие-то переговоры, и насколько они будут успешны или нет, мне сказать сложно. Пока я вам могу сказать одну вещь, что давайте посмотрим на все те переговоры, которые Соединенные Штаты Америки, ну скажем, приведу конкретный пример. Первым э, договоренностью, который вообще вот первым соглашением, который подписали американцы, там я не знаю, 1 января 94 года, это было соглашение о нафте. Вот она северо, так сказать, американская зона свободной торговли. Вот эти законы... вот вот вам так началась глобализация, вот вам начались эти самые обнуления тарифов и все такое прочее. С чего начала администрация, чего, естественно, пересмотр? Это вот как раз пересмотр этой нафты, притом очень быстро. Пересмотр начался уже где-то, по-моему, весной 2017 года. Вот прошел год переговоров, а это переговоры, в общем, ну, между собой, это вот разговоры, у нафта это там Канада, Мексика, США, это так, Россия, Украина, Беларусь, это вам даже не Западная Европа, где там есть свои, это вот свои. И то сегодня американцы или, по крайней мере, переговорщики между собой не могут договориться. Нет прогресса, непонятно, к чему приведет, хотя там все более-менее ясно и прозрачно. Вот. Но опять система американских требований на сегодняшний день, то есть там уменьшить эти дефициты торговые с, там, с Мексикой, с Канадой, которые есть, это легко плодекларировать. Понимаете, скажем, ну допустим, что у нас с Евросоюзом сегодня 150 150, у США с Евросоюзом 150 миллиардов значит, дефицита. Да я вам должен прямо сказать, что если Америка выйдет даже на уровень, скажем, сокращения этого дефицита в 7 миллиардов в год, то, скажем, потребуется 5 лет, прежде чем, скажем, сократить там даже не на треть, треть это на 50, а гораздо больше. Вот в этом вся суть экономики. Там, когда доходит досчитать баба, там прогресса никакого, понимаете? Потому что экономические силы, они такие мощные и сильные, их не подпишешь в эти в узкие рамки каких-то соглашений. Поэтому пока... Я думаю, единственная главная проблема, которая встает, состоит, состоит в том, будет ли прогнется Евросоюз или Евросоюз будет защищаться. Вот мое сегодняшнее мнение, что Евросоюз будет защищаться. Вот это главный то есть вердикт. То есть Евросоюз будет отстаивать свои позиции и, в общем. Ну, прогибаться не будет, потому что иногда и на наших ток-шоу, иногда специалисты говорят, ну, вот не сегодня-завтра Евросоюз прогнется. С моей точки зрения Евросоюз, так сказать, если будет прогибаться, то вот на эти самые семь миллиардов в год не будет. Понятно. Спасибо, Владимир Сергеевич. Э, Нина, у нас есть вопросы в чате? Да, так точно, у нас есть несколько вопросов. Прошу. Яков Иосифович, первый вопрос, скорее всего, вам. Почему Израиль поддерживает курдов, в то время как все остальные государства в регионе против них? Я бы не сказал, что все государства против них. Государство, государства, у каждого государства, в котором есть курдское население, у них есть свои проблемы. У Ирана, у Турции, у Ирака и в Сирии. Кто пытается примирить курдов с их странами, это прежде всего Россия. Переговоры, которые ведутся сейчас между Курдами и Дамаском, это именно действие России. И это самое разумное, что можно делать. Мы всегда поддерживали Курдов, потому что когда, шла, когда у нас была проблема с Ираком, занимавшим враждебную позицию, понятно, что поддерживали Курдов. Если у нас есть проблемы с Ираном, мы будем заниматься и Курдами, и Белуджами, и всеми другими. Так это всегда с противником. В отношении Сирии, с сирийскими курдами у нас не было никаких проблем и никаких контактов. А с турецкими курдами тоже. С иракскими были. Понятно. Следующий вопрос прошу. Спасибо. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, ваше мнение о положении в Армении. Думаете, что реально что-то в лучшую сторону изменится или про меня лишило на мыло? Владимир Сергеевич, прошу вас. Вы знаете, не могу вам ничего сказать или судить по этому вопросу. Вот не слежу. Может быть, я к ВОШИ мы там ближе. Он, как ни странно, даже это самое территориально ближе к Армении. И это касается Хорошо, я Но Ну, может быть, этот самый. Марк Анатольевич тоже скажет: он больше следит. Но следить за всем нельзя. Ну, а во всяком случае, вот на американских радарах, может быть, она там на радарах спецслужбы есть. Но что касается радаров внешней политики, в это я могу сказать точно, Армении нет. Это совершенно железно. Могу Яков, даже более того сказать. Яковлевич, пожалуйста, вам на этот вопрос. События в, Нарвении, в Армении будут развиваться в зависимости от того, как две страны, Россия и Соединенные Штаты, как серьезно и как эффективно они будут там действовать. Понятно, понял. Следующий вопрос. Следующий вопрос. <клевые> Присутствовали российские военные советники в Судане? Если да, то какую задачу, по вашему мнению, они выполняют? Я так думаю, что наши э, эксперты не в курсе, есть ли военные советники в Судане. Я, я об этом не слышал о том, что есть российские военные советники в Судане. Э, есть страна Африки, в которой есть, и потом. В каком Судане? В Судане или в Южном Судане? Значит, я еще раз говорю, это не вопрос наших экспертов. Следующий вопрос, пожалуйста. Не являются ли сегодняшние торговые войны ЕС, Китая и США подготовкой к новой мировой войне? Так, кто берется ответить? Ну, я могу ответить, так сказать, я думаю, что это коллективный ответ. Вы знаете, как ни странно, действительно, если посмотреть на современную литературу мировую, меня даже самого поразило, вы знаете, каждую неделю в каких-то изданиях появляются сценарии Третьей мировой войны. Это как-то становится навязчивым. Но сценарии эти любопытны. они исходят из того, вот что выступит за палу. Вот, вот выступит ли за палом, скажем, американо-китайские противоречия. Часто называется ситуация на Ближнем и Среднем Востоке. Там Сирия, Иран, Ирак, вот. вернее, вот этот вот треугольник. Ну, мы должны как-то исходить из того, что вот эта вот грозовая, как говорится, обстановка, она как-то, действительно каким-то образом ощущается. Вот. В общем-то, острота военных конфликтов или стремление, как, как, как говорится, к использованию силы, ну, в общем, растет, понимаете. И с моей точки зрения опасность это есть и существует. Я бы мог развить свою там теорию, у меня есть свое представление сегодня о возможности использования экономической силы, то есть военной силы, но я вам скажу ее так. Дело все в том, что Военная сила на протяжении последних, скажем, 20 лет, до Трампа, 25 лет, практически никогда не использовалась для решения экономических проблем. По крайней мере, Соединенными Штатами Америки или НАТО. Я вот выступлю пока с таким вот утверждением, пока, так сказать, тезисно не вдаваясь в технические. А вот сегодня у меня вообще растет ощущение, что действительно военные, вот эти в особенности у США, военные расходы, они не дают экономического дивиденда. Вот это, вот это четко подходит как раз в политике Трампа. Вот у нас есть военная машина, а что она делает для экономики? Что она делает для уменьшения дефицитов торгового баланса? Каким образом она влияет там, на позиции, там? наших ценных бумаг. И вот здесь, как бы сегодня, понимаете, все больше и больше военные силы используются вот как раз для каких-то вторичных вот этих целей экономических. И вот поскольку в экономике такая ситуация складывается весьма мягко выражаясь, сложная, напряженная, дисбалансирующая, появляются объективные возможности, вернее объективная потребность, необходимость задействовать военную машину. Вот для решения этих проблем. Я бы так сказал. Понятно. Спасибо. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Насколько вероятен антиамериканский поворот Индии? Что за этим может последовать для региона? Это самое. Якович, прошу вас. По крайней мере, пока индийский поворот как раз в сторону Соединенных Штатов, Они не против. Насколько я могу судить. Соединенные Штаты очень заинтересованы в Индии и с нескольких точек зрения. Первое, немножко оттянуть Индию от ее особых отношений с Россией. Второе, Индия это все-таки всегда направлена против Китая. Третье, охлаждаются отношения между Соединенными Штатами и Пакистаном. Это как сообщающие еще сосуды. Китай-Индия и Пакистан-Индия ⁇ это сообщающие еще сосуды. Единственный, кто хорошо балансирует, там это Россия, но не Соединенные Штаты. И поэтому Пакистан начинает заигрывать с Россией, Индия начинает заигрывать Соединенными Штатами, американцы пытаются усилить продажу своего оружия в Индии за счет российского. Так что я не думаю, что... В ближайшем будущем будут предпосылки для антиамериканского поворота войны. Спасибо. Следующий вопрос. И у нас последний на сегодня вопрос. Что означает фраза Кристиан Лагард о том, что Трамп развязывает мировую торговую войну? Основной вопрос в чем? Каковы последствия для международной экономики от конфликта финансистов и промышленников? Владимир Васильевич. Ну, Владимир Сергеевич, ну просто, ну я могу сказать от просто уже заключаю, что все эти торговые войны над ними висит адон, призрак великой депрессии, признак того, у меня вон десятки статей. Еще немножечко взвинтите тарифы, и, как говорится, мировая экономика покатится не то в очередную, не то в продолжительную глобальную рецессию. Со всеми отсюда вытекающими последствиями, в том числе и для нашей экономики. Вот и все. Понятно. А, все? Вопросы у нас закончились? Адекватные вопросы у нас закончились, так точно. Очень хорошо. Значит, большое спасибо вам. Яковлевич, за очень четкие разъяснения по проблемам международной политики. Спасибо вам, Владимир Сергеевич, за то же самое. Я очень рад, что в нашем телеканале присутствуют эксперты такого уровня. Я надеюсь, что в дальнейшем мы будем продолжать с вами встречаться хотя бы раз в месяц, чтобы оценить прошедшие события и постараться понять э, их в единой концепции. Спасибо большое, Якович, до свидания. До свидания, все хорошо. Спасибо большое, Владимир Сергеевич, до свидания. До свидания, до свидания всем нашим Уважаемые читатели и зрители информагентства «Ледокол». Из э, того, что сказали наши эксперты, наблюдается, можно вывести только одну картину. Наблюдается очень серьезный кризис, наступление серьезного кризиса, уровня, превышающего Великую депрессию. Потому что интересы капиталистов разных стран столкнулись между собой, никто не хочет идти на уступки, войну они развязывают, боятся, и, соответственно, это грозит серьезными будем говорить, негативными последствиями для вообще экономического движения, не только для развития. То есть мы с вами видим, как оправдываются сегодня работы классиков марксизма-ленинизма о неизбежности кризисов капитализма и неизбежности соответствующей революции с тем, чтобы встряхнуть с человечества те производственные отношения, которые превратились в... Впуты для производительных сил. Думайте, товарищи. С вами был я, Марк Соркин, и информагентство Ледопол. До свидания. До свидания, всего хорошего. Владимир Сергеевич, всего хорошего. Да, до свидания. До свидания. Когда в Москве.